сегодня мы с тобой обсудим грядущее глобальное обновление на барвиху рп последнее время сливают в сеть все больше и больше новых скриншотов касаемых обновленной Барвихи, касаемых нового города и сегодня я с тобой с удовольствием поделюсь еще несколькими новыми такими скриншотами которые мне как и всегда слил мой старый хороший знакомый из команды разработчиков ну а перед началом данного видеоролика я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи рп и чтобы принять участие тебе достаточно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 с обновленной Барвихи уже слили в сеть видно что разработчики ведут глобальную работу над переработкой всей карты в целом и сегодня я хочу тебе показать еще несколько новых таких скриншотов. уже в ближайшем будущем на барвихе нам предстоит с тобой увидеть вот такой вот новый медицинский центр честно говоря я не знаю будет ли это абсолютно новое здание какой-то абсолютно новый центр или все-таки это просто будет обновленная привычная нам уже больница просто с переработанными интерьерами тут нам конечно же остается только гадать в правой части данного скриншота а именно вот вдалеке я не знаю тоже что там планируется добавить но что-то новое то чего я еще не видел в нашем городе опять же обрати внимание какие-то высокие заборы а за ними виднеется какой-то дом если у нас такой дом уже на барбихе честно говоря тоже не знаю пиши мне в комментарии на следующем скриншоте мы с тобой наблюдаем вот такое вот новое здание что это за здание честно говоря я тоже не знаю но больше всего меня здесь интересует конкретно вот эти вот же железные дороги, которые расположены по бокам от данного здания. Мы с тобой уже обсуждали данные железные дороги в одном из прошлых видео и конкретно говорили с тобой о монорельсе. Планируется ли добавить монорельс на барвиху РП, какое будет с ним взаимодействие, будет ли это новая работа или можно будет на нем просто передвигаться как мы передвигаемся обычно на автобусе. Опять же, нам с тобой остается только догадываться об этом. Но в любом случае я с нетерпением жду новых механик от проекта, я с нетерпением жду новых крутых работ. И монорельс я думаю, бы вывел Барвиху на новый уровень. Потому что просто-напросто все чаще и чаще я наблюдаю данные железные дороги на новых слитых скриншотах из будущей Барвихи. И я думаю, все эти железные дороги делаются в таком огромном количестве неспроста. Также в левой части данного скриншота мы с тобой наблюдаем вон там за железной дорогой какую-то ракету. Данную ракету мы с тобой можем расглядеть на следующем вот этом вот скриншоте. И, честно говоря, вот это вот здание на данном скриншоте, вот с этой вот ракетой, это ракета конкретно какой-то памятник это дело мне напоминает московский музей космонавтики если присмотреться вон там на стеклах прям так и написано космос ну а вдалеке за данным музеем так вообще здание которое мне очень сильно напоминает то здание которое я видел у нас в москве на киевском вокзале что это будет за здание я честно говоря не знаю там у нас расположены в москве конкретно офисы в этом здании интерьеру этого здания дизайн конкретно его архитектура вообще честно говоря потрясающий также в правой части виднеются новые крутые высотки короче полностью как какой-то переработанный реально город. Также есть еще скриншот, сделанный с другого ракурса этого музея. С этого ракурса, по-моему, наблюдается как раз таки то здание, которое мы с тобой видели еще на предыдущем скриншоте. Но, по крайней мере, очень на него похоже. Вот такой вот у нас с тобой еще имеется скриншот с футбоксами. Как я понял, разработчики планируют добавить вот такие вот футбоксы и раскидать, скорее всего, их по всей барбихе. Будут ли это новые бизнесы? Или это будут просто переработанные лавки? Те бизнесы, которые у нас уже существуют на проекте. Опять же, остается по два я бы, конечно же, хотел увидеть на проекте все-таки какие-нибудь новые бизнесы. Пускай они будут чуть лучше лавы, пускай у них будет чуть больше финка и чуть меньше, чем у того же кафе. Грубо говоря, там пускай это будет финка от 80 до 100 тысяч рублей. Что-то среднее. Ведь новые бизнесы это всегда приятная новость для игроков, это всегда новая возможность для нашего комьюнити и разработчикам я думаю это пойдет только на пользу. Ну а если присмотреться, то за данным футбоксом мы с тобой наблюдаем некую электрозаправку, заправку, которая мы с тобой можем на следующем скриншоте. Как ты успел заметить, на данной заправке написано Мос Энерго, что дает нам с тобой понять, что это будет конкретно электрозаправка. На проекте существует довольно немаленькое количество электрокаров. Разработчики постоянно пополняют автосалоны новыми крутыми электрокарами, которые мы просто-напросто с тобой ничем не заправляем. Но это на данный момент. Возможно, в будущем реально у нас будут существовать вот такие вот крутые электрозаправки. Я, честно говоря, не вижу, смыс добавлять все это дело ради декора. Хотелось бы со всем этим, конечно же, как-то взаимодействовать, и электрокары бы здесь отлично бы вписались. За данной заправкой мы с тобой снова наблюдаем Кремль, наблюдаем Красную площадь, что дает нам с тобой понять, что это будет являться конкретно центром всего нашего города. Если мы с тобой обратим внимание на карту, то расположение данной заправки как раз-таки находится именно в центре всей Барвихи. Ну а Кремль на карте так вообще сейчас напоминает здание администрации области. Я не знаю, будет ли все это дело совпадать с реальным на сегодняшний день маппингом, будет ли это реально полностью переработанная барбиха, или все-таки все эти здания будут находиться абсолютно в другом месте. Пока что со мной делятся только вот такими вот скриншотами, и то в небольших количествах своевременно. Но как я тебе обещал, как только у меня будет появляться хоть какая-нибудь информация по данному поводу, касаемо данного обновления, я сразу буду с тобой ею делиться. Пока нам с тобой остается только ждать и надеяться, когда выйдет данное обновление лично как я считаю скорее всего все вот это вот глобальные изменения глобальные перемены полностью переделанная барбиха выйдет скорее всего именно в середине апреля когда у проекта будет день рождения когда проект исполнится два года и это будет отличный повод обновить полностью всю барбиху запустить барбиху 3.0 подарить игрокам новые эмоции привлечь новую аудиторию и просто напросто постараться максимально удивить свою комьюнити ну а пока нам с тобой